Гостях, Сани Кондрашов. Я уверен, что на Ютубе вы знаете его гораздо лучше, чем предыдущих гостей, потому что у Сани сколько? 900... 10. 10 000. 910 10 тысяч. 10 тысяч подписчиков. И это уже самое все круто, но он не только этим, на самом деле, выдающийся, у него еще крутой бизнес, я знаю, но вам он сегодня об этом расскажет. Ну, а... ты меня жестко представил. Я на самом деле обычный парень из. Как это сказать? Из подмосковья. Поэтому не надо мне говорить, что я какой-то выдающийся. Есть определенные успехи, но не настолько, что прям назвать их выдающимися. Выдающийся может быть писатель, там, не знаю, философ, там, какой-нибудь э -э крутой там, я не знаю, который Нобелевскую премию дают, это можно назвать человеком выдающимся. А на YouTube выдающийся, это когда у тебя 10 миллионов подписчиков, вот это выдающийся. А, я даже миллион пока не достиг, поэтому... Но у тебя скоро уже. Когда будет? кстати? Я надеюсь, что после этого интервью все придут ко мне подпишут. Но это не точно, 110 тысяч. Да, ребята. Если они все вместе подпишутся, ребята, давайте все вместе на Да не, на 30 тысяч даже или сколько, 20 тысяч там можете не подписываться. 90 тысяч просто приходить на. Достаточно подписаться. Да, потому что ради прикола отписаться это будет вообще самое жесткое наказание мне. меня которое. Отписка. Минус 90 в Инстаграме написано у тебя предприниматель. Точка номер один travel блогер. Да. А, то что travel блогер окей okay. а, то есть ты много снимаешь ну, хорошо сколько хоть, у тебя сколько у тебя да, да сколько у тебя выходит выпусков сейчас по-моему там что-то ты прям очень, нажал ну я сейчас просто в Америке был целый месяц и я каждый день с утра до вечера снимал потому что там очень много интересных вещей всяких можно которые люди наши ну многие телевизор смотрят допустим и я не видел чтобы кто-то а, про Америку так снимал именно то есть общаясь с местными там, с ребятами кто каким бизнесом занимается там, как машину на учет поставить то есть ну, очень много всяких таких вещей они банальные, особенно когда ты живешь например в России, тебе это особо не интересно или в Америке, но когда ты приезжаешь из России я понимаю, что мне например, это очень интересно поэтому я думаю, что аудитории тоже будет интересно посмотреть, как там ребята например стригут марихуану и зарабатывают там по 700 долларов в день, грубо говоря ну, то есть все... у тебя прям там типа видео как марихуана стригут? ну у меня нет такого видео, у меня есть человек, у которого я интервью беру просто... чем ты занимаешься? Конечно, ну приятно. в свободное время я стригу траву, просто Туда очень далеко ехать, то есть у меня был там друг, у которого своя плантация большая и туда 12 часов просто ехать надо было он говорит, в следующий раз приезжай, мы туда поедем, и, то есть в следующем году я съезжу, как раз будет, у него лицензия сейчас подтверждается и у него уже будет и лицензия и можно видеосъемки делать, а сейчас пока лицензии нету. Лицензия на выращивание марихуаны? Да, то есть у него все легально, но он документы все уже собрал, все подал, но просто с 1 января в 40 штатах, по-моему, марихуана официально разрешена к выращиванию для медицинских целей, грубо говоря. Да, ну у них там голова болит, покурил и вот медицинская да. цель. То есть сам плохой покурил. Слушай, но ты, ты не устоял? Я, да не, на самом деле я не курю и, ребята, вам не советую. И единственное, я считаю, что в России неправильно, что дают там семь лет, пять лет за убийство и 7 лет за продажу марихуаны или употребление. То есть это немножко как-то... Не очень. Но это вообще неправильно, да. То есть не должно быть такой статьи вообще за ну, там, продажи и употребление марихуаны 7 лет. Ну ладно там, не знаю, штраф какой-нибудь влепите на ну, какой у человека. Я не видел, чтобы кто-то там дрался, накуренный или еще что-то. То есть лучше бы алкоголь так запретили и давали 7 лет. Круче намного не бухать и курить, да? Да. А заниматься Мы, спортом. короче, за здоровый образ должен Зон. быть тоже в меру Фране. потому что есть руки базуки всякие <с и прочее херня все-таки первое слово в инстаграме предприниматель предприниматель да расскажи что у тебя за бизнес сейчас есть Жд компания которая занимается логистикой У нас свои вагоны более ста штук 100 вагонов? Да, платформ, платформа универсальная. И, и, ребят, не пишите мне в личку, типа, Саня, дай вагон там. У тебя 100 вагонов? Больше 100. 100 больше 100 вагонов в да. собственности, в твоей компании? Да. Это твои личные или еще несколько там, У меня партнеров? компания есть, да, то есть мы вдвоем. Вы вдвоем, 50 на 50? Да. у тебя, по сути, там, 50 вагонов, ну, 50 с чем-то вагонов да. твоих? Ну, по сути, да. А сколько стоит один вагон? А новый стоит где-то 2 миллиона 800 тысяч, примерно так. Деньги есть. Наверное, так. Ты красавчик. Но у меня предпринимательская жилка была, то есть, с самых ранних времени, с самого раннего, еще в школе, когда были ярмарки всякие там, я просто приходил домой, брал сахар, брал, у меня была такая формочка свинцовая или не свинцовая, ну, очень тяжелая, из металла какого-то. Я просто кипятил этот сахар, выливал в эту формочку, вставлял спички, прям серой, ну, то есть, с одной стороны серый торчал вот так, и делал леденцы, и приходил на ярмарку и продавал эти леденцы, они расходились вообще на ура все там делали какие-то подделки, а я понимал, что дети любят сладкое, то есть по-любому леденцы уйдут, и я первые деньги зарабатывал на этом, каждую субботу ездил в Москву, когда был в одиннадцатом классе, поступил в два института выбрал МИФИ, ну то есть так у меня, ну и причем с общагой даже поступил. И поэтому переехал в Москву и начал зарабатывать. Вот многие пишут в комментариях: типа: Блин, чувак, у тебя там родители богатые, они там помогали. На самом деле, самое главное, что родители давали нормальное воспитание. То есть, они, ну, как я не голодал там, ходил в школу и не, получал не, не получал люлей ну, портупеи били пару раз получал э, люлей за то что ну там э, у меня всегда поведение плохое было да там, как бы учился я нормально всегда да шок шок Кондрашова избили портупеи да не пару раз бати пожи передавал это было как так давай поближе к настоящему я жалость вызвал не больно было наверное я заплакал давай вагоны где взял вагоны да ты устроился на работу очень крупная компания, раньше была в советское время. Потом там она развалилась, что? осталось имя. И один предпринимательный мужичок выкупил это имя, потому что оно звучало заумно. Та -да -да -да -да. Я занимался перепродажей всякой фигни. То есть просто в интернете находил, перепродавал. Вот. И Саню говорит, давай сайт сделаем компании, у них нет сайта. Ну давай, о чем? Мы сделали сайт. Выложили его и через какое-то время, через два или три месяца приходит «Газпром». И директор говорит, слушайте. Я... Это как приходит? Ну, как такое? Ну. Ну позвонил, сказал, что давайте встретимся. Я Газпром. Ну, ну давайте типа ну, позвонил какой-то да, сотрудник. Представите, я просто не, не знаю, наверное, нельзя раскрывать имена и это. Ну просто, короче, какой-то сотрудник. Да, но ну, это Газпром. Серьезные там компании. Выбрал ваш. дочка Газпрома, да, да, выбрал, потому что хорошее название, потому что когда налогу видишь, что ЗАО, да да, -да" <с то <с они меньше проверяют, чем ОО", «Рога и копыта. Ну это а -а -а. как бы принято так в России. Да. И они нашли, и они говорят, что ребята, мы строим самое богатое, разрабатываем месторождение газа на Имале, давайте туда вагоны поставлять. Они пришли к кому? Тебе? Не, они пришли к, генераль, к, директору, к генеральному директору. директору. А он приходит на следующий и говорит, ребята, упало 600 миллионов, ну что, давайте работать. Мы такие... То есть у вас было до этого сколько там? Да вообще ничего не было. Просто 10 тысяч рублей не зарплату еле-еле могли, на И он говорит, слушайте, нам надо вагоны, нам нужна техника, нам нужно там все, начиная от рельсы шпалы, то есть все-все-все, чтобы... Ну прикинь, Ямал, там строится дорога, строится город целый, то есть там... И короче, вас выбрали только по названию? Только по названию, да. то есть У вас есть зао, поэтому вам 600 лям. Да, и мы начали искать. Ну, мы круто работали, поверь мне, то есть, э, так как... Э, в, а до этого у вас был опыт с вагонами? Вообще вагонами? ничего не было. Мне просто э, э, этот, э, коммерческий директор сказал, Саня, вот тебе интернет, ищи. Первый, куда я полетел, по-моему, Новороссийск, что-то такое, ну, короче, куда-то вообще далеко. А тебе 20 лет, а ты вообще ничего не понимаешь? Вообще вагоны. не понимаю, да. Я приехал, причем меня встретили там какие-то чуваки, поселили в двухэтажный особняк, там этот... Э, на фотографиях какой-то дед, похоже, очень на алькапона с такой сигарой там висел. И прилетает чувак Серега. Такой рыжий парень из. Серега, кстати, если ты меня смотришь, привет. Он, привет, мне... да. Он меня кинул на 150 штук. Но я тебе все равно благодарен, ты красава, ты меня многому научил. Да, ну в конце мы с ним стали очень много работать с этим Серегой. А и... 150 тысяч вернул? Не, он меня просто сказал, типа, сделал, сделай мне предоплату там за, за запчасти и пропал все. И с тех пор я уже два или три года, я даже не знаю. Серег, верни, пожалуйста, 150 тысяч Серег, если можешь себе, можешь себе оставить. Представь, мы сделали эту сделку, это была первая сделка, и там заработали что-то порядка 20 миллионов мы на это сделали. Вау. Да, это было очень круто, то есть мы купали и начало, то есть это очень круто. Сколько ты получил с этих 20 миллионов? Мне подняли зарплату до сначала 20 тысяч, потом 30, 000, и в конце, когда я уходил с компании, я 40 тысяч получал. Ага. Ну я делал обороты там просто. То есть с 20 миллионов ты как бы ничего особо я не, ничего не получал? Был. Я сейчас проценты не получал. Да, и у меня, жизнь проходила, у меня жизнь проходила в самолетах, то есть я летал, я, у меня было такое, что я прилетал, осматривал вагоны, садился в самолет, спал ночь, пока он летел в другую какую-то точку России, смотрел там вагоны уже стал travel-блогером. Да, но ну я там такой лошок, знаешь, там такой <социт> сопляк хожу, там что-то подсвечиваю. Когда мы купили третий завод, я пришел к директору и говорю, слушайте, ну как бы, имейте совести, я зарабатываю такие бабки. Ну, начал, я амбиции, короче, начал. Да, ты приезжать. говоришь, платите мне больше? Я платите мне больше. Они сказали, сейчас мы еще завод возьмем. Но я пришел на втором заводе и попросил. Когда они взяли третий завод и зарплата у меня осталась такая же, мне там какую-то премию в пять выписали или что-то такое, я понял, что, ну, как бы, вообще не вариант. И у меня был друг, который мой сейчас партнер, и, вот. и мы с ним как-то вечером просто, он ездил на BMW семерки, работал водителем на последней модели, и мы с ним вот так лежим, люк открытый после клуба, что-то Макдональдс, по-моему, едим, что-то такое, и он мне говорит, а чё, чем ты занимаешься, ну, даже дошел до, до такого бизнес-разговора uh -huh. после клуба, и я ему рассказал, чем мы займем, говорит, слушай, а давай сами займемся, что-то как бы, ну, почему ты этим сам не занимаешься, и говорит, да, блин, денег нет, он говорит, да давай сейчас заработаем. Я говорю, да как ты заработаешь, там надо вагон, чтобы купить хотя бы 300 тысяч, там, минимум но ну, старые, раздолбанные, потом еще сотку, чтобы починить, там, туда mm -hmm. все. То есть вы, у вас не было денег своих вообще? Да, но он взял предоплату из чувака. Он вначале продал, он взял предоплату. Он вначале договорился, что я у тебя все выкуплю, да. он, он написал объявление, чувак ему заплатил, с Брянска был, Володя, привет, тоже тебе спасибо. Володя ему 350 тысяч заплатил моему партнеру, тут всю ночь не спал, сторожил, чтобы там как-то они не свелись, грубо говоря, и чтобы эти запчасти никому другому не вышли и все мы начали мы купили первый вагон отремонтировали его, продали сразу купили два отремонтировали продали купили четыре и вот так в прогрессе начали то есть а спрос был такой что мы просто меня знали что я работал в этой компании все меня весь вся россия знал что у меня можно купить вагон да я просто звонил и говорил что ребят ты был записан у всех саша вагон и сколько ты заработал за первый год Например, если так вот в вагонах, например, через, Слушай, через год сколько у вас было? Ну, капитала? Штук 20, наверное, было тоже. 20 вагонов. 20 вагонов. И потом... Э... Типа 20 миллионов, ну, грубо говоря, 20-30 миллионов. Не, у нас были тогда вагоны, они были дешевле. Старые, да? Это, да, у нас очень старые, они стоили тысяч по... 500 по 600 мы их продавали. Ну, ну то, то есть, есть, короче, 10 миллионов вы заработали. 10 миллионов, да, но я не ходил в кинотеатры, я не никаких ресторанов. я то ж... Все деньги ты получал, и сразу... Все в до копейки, да. Ты за все... первый год заработал, примерно 10 лямов на двоих вы заработали, типа да. по, по пятерке. И вот сколько прошло времени до того, как ты стало 100 вагонов. Но самое лучшее это было кризис, когда... 2008 год. 2008 год, да. Потому что очень многие компании, особенно те... Я вообще благодарен таким кризисам, хотя многие люди себя не очень хорошо чувствуют, но кризис отметает весь шлак с бизнеса. Uh -huh. то есть Все люди, которые неэффективные, которые не умеют... У которых компании не... Которые за кредиты развиваются. То есть я считаю, очень плохо за кредиты развиваться. Я ни разу... нашей компании ни, ни разу кредиты не брали. И у нас всегда были бабки. То есть мы всегда какую-то подушку держали. И когда пришел кризис, у нас оказались деньги на руках, а нет кредитов, а у всех компаний кредиты. Они все звонили, говорили, купите наши вагоны. И мы туда 42 вагона купили. Ну, типа Вообще, по дешевке. Вообще за копейки просто забыл. про вагоны, понятно. Скажи, какие <с были, какие вот в бизнесе были самые тяжелые моменты? Да, очень много тяжелого было. Приходили ФСБшники, приходили там ОБЭПы всякие, очень постоянно. Хорошо, ну про бизнес окей, понятно. А сколько сейчас приносит примерно в месяц? Ну, сейчас немного. Не учитывая аренды, там, налоги и прочее. Миллионов, наверное, 5 оборотов. На ну, двоих? Ну да. Бывает январь, а ты не работаешь. Во-первых, я вот, кстати, ненавижу праздники. Отменьте их, пожалуйста, потому что ну, это бред. Ну, ни в, одном, ни в одной стране... Владимир нет. Владимирович, если вы вдруг нас смотрите... Да, во-первых, здравствуйте. <смех> Ставьте <смех> лайк, пишите комментарии. <смех> И добавьте сетилегу ко мне. Да, напишите нам, пожалуйста, почему вы заставляете людей 10 дней подряд пить. Но это же бред. Вот, россияне, они обморожения получают, там сколько друг друга режут, там скандалы всякие, пьянки, семей распадаются. Вот ничего ж хорошего не происходит в Новый год, вот в эти 10 дней. Отпразднуй, дайте 3 дня людям, они вполне хватит. Все нормально. нормально да. Но при этом производство все стоят, ВВП падает, денег мы не зарабатываем. Ну, то есть вот я как предприниматель ненавижу январские праздники, хотя я, э, все... я, я... Я люблю, кстати, знаешь почему? Потому что в январские праздники очень хорошие продажи. Ну, у тебя. Люди в торговых центрах. Да, ходят, вот, вот у тебя покупать. хорошее, да, я согласен. Но можно сделать рождественские, как в Америке, черная пятница, рождественские распродажи, которые да. идут не 10 дней, а там 4, у них месяц они почти идут, угу. то есть, как мы сейчас были в Америке, в любой магазин приходишь, 50% на все скидка, то есть угу. в любую вещь берешь 50%, и это идет месяц практически. Да. Поэтому, почему так не сделать? Зачем поить людей 10 дней алкогольным? Ну, это же жесть. И смотрите этот синий огонек. Или какого, или какого там цвета. <смех> ну а, это же жесть, реально. Ты, жесть. И когда приходишь, я поэтому Новый год вообще, ну я не считаю, что это какой-то праздник. Да лучше в другое время, я понял. Кстати, ты, ты, ты за кого будешь голосовать? Я не голосую. Кто? Они за кого голосовать? За на кого? Аполлонский. Ну Аполлонский. Я у него брал интервью, он нахрененный чувак, вообще. Я сейчас с ним не знаком, но то, что я слышал из новостей о том, тайцев там за борт или Вьетнамцев выкидывал за борт и угорал там и, и то не на лицо, но я не хочу такого президента но это как бы неадекватно. Слушай, ну, не, ну у каждого есть скелетышков. Не, а ты понимаешь, когда он относится так к человеку ну это типа не, не то, что даже расизм, а когда он так относится к человеку, который ниже его по статусу, то представь, когда он получит власть, чем он будет делать? Это ну, нельзя таки, таким людям власть давать. Ну а Путин? А, Путин красавчик. Но Ты... я тебе говорю, при Путине у меня честный бизнес, то есть я плачу да. налоги, я все делаю, я, у меня видеоблог, у меня рекламное агентство. Ну вот можешь голосовать за Путина. Я могу ездить по, да он так победит, зачем мне голосовать. <связано> без меня, без <связано> меня. С другой стороны. Я могу ездить <связано> по всему миру, да, но ну, единственное у нас там приходится делать какие-то документы, там, типа визы, проблемы там, и, прочее, и прочее, но при этом я намного лучше живу, чем когда я... у меня батя не получал зарплату, сейчас военные у меня. Очень много друзей военных получают офигенную зарплату. То есть у нас, по крайней мере, военные, он поднял военных с колен. То есть то, что было до этого, когда батя приходил, клал так тарелку, и на нее талоны. Я не знаю, вы наверное, даже не застали, что такое талон. Талон на еду, то есть ты приходишь, можешь банку тушенки получить за такую бумажечку. То есть не просто ее, выдавалось военным. Угу. Талоны, ты ходил, еду, потом он получал. Но это же вообще как в, в эту Великую Отечественную войну. Ну, про да. рекламное агентство сказал. Да. У тебя еще есть, да? Сколько, еще... сколько там зарабатываешь? или что за реклама? На рекламе я зарабатываю столько же, сколько на вагонах и даже больше иногда бывает. Это на рекламе в блоге своем? Блог, плюс э, мы делаем проекты с блогерами, мы продаем других блогеров. Ну, то есть это очень хорошая, это очень хорошо развивается сейчас тема, потому что реклама в интернете, она растет. Вы, кстати, в прошлом кварт... Ой, в этом квартале единственный Период, когда реклама на телевидении была, бюджет меньше, чем реклама ну, в, есть, интернете. в интернете, опередила телевидение. Да, то есть все произошло. Наконец-то, вот ну, потому что действительно нет конкуренции, ну кто вот этот зашквар. Вот я, я сейчас приехал из Америки, мне просто было интересно, я включил новости там посмотреть. И просто так, я вообще у меня на телеке YouTube, я сразу кнопку нажимаю, я смотрю YouTube. Я посмотрел, ну как был зашквар. Я думаю, ну, хоть, ну, хоть что-то поменялось. Вот, Но ну, нет конкуренции. То есть, либо там сидят, я не знаю, старперы, староверы какие-то, что они думают, что это действительно круто заходит. Либо я не понимаю, ну, то, бля, я всех разочманил в этом блин. Дис на шок, шок, шок дис на всех. Короче, Самые большие контракты, сколько больше всего денег ты получал в рекламных? Ну, около 100 тысяч долларов, наверное. Вау, Один. сотку тебя одна компания заплатила? Да. Нихера себе. Это вообще копейки. Но я не могу разглашать, кто это что Окей, 100 что круто. Я никогда не буду, там, даже если мне там город золотые пообещают там, или заплатят, я никогда не буду пиарить то, что испоганить мое имя. Кондрашов за шквар. Да, на таком... таком, на на таком... не говорят, кстати? Че вообще, вот хейтеры, что пишут? Нос длинный, пишут, обсирают жену. А сколько у тебя нос, какая длина, не знаешь? Не длина. знаю, не заменял. Я, я был всегда прямой нос, мне просто его сломали. Скажи что-нибудь вот всем хейтерам, которые тебе пишут, ответь. Да блин, мне? просто поднимать свою жопу и что-то делайте. Смысл вот этого писанина, мы читаем как бы, ну, прикольно, да, пишите. Чем больше пишете, тем больше видео это посмотрит людей, потому что вы создаете активность. Иногда, кстати, вы нам пользу большую делать, спасибо. Да, спасибо. спасибо. А, особенно хейтеры спасибо Не, очень круто, когда пишут конструктивную критику, где реально говорят, Саня, там, то-то, ну, там, ну, очень много, к чему я прислушиваюсь, да, но, блин, все равно, ну, у меня мало хейтеров, а у меня был такой канал, знаешь, вообще, просто никаких там хейтов, ничего, все там писали, Саня, это классно, там, все дела, крутые видосы, и тут приходят просто, я видео выпускаю, у меня там куча дизлайков, и все им пишут, ах, ты мажор, ты там, сдохни от рака, там, всякую такую херню, я думаю, господи. Кошмары, я от этого так долго отделался, я, наверное, не знаю, месяца 3-4 мне писали все как говно, я банил. Я сначала, а ты банишь человека, он видит, что его забанил, он такой, е я добился этого, этого и два аккаунта создают. Начинают тебя с двух писать, то же самое абсолютно, пишет, и я уже понял, что банить это вообще бесполезно, сейчас никого не баню, ни один коммент не удаляю. Самое популярное видео с пираниями. Да. Расскажи, как вообще ты додумался показать пираньи, как это было? Я приезжаю домой из Лос-Анджелеса, меня не было ровно месяц, открываю квартиру, меня встречает трупный запах. Я подхожу к аквариуму, а там просто суп, просто суп вот такой бурлящий, горячий и все разложившись, и это примерно, наверное, дней 5 это разлагалось. И я, короче, начинаю, думаю, бля, что делать, начинаю это все чистить, как это, а меня рвет, мне, А ты, что, меня... там, что там, подожди, что там разложилось? Все умерли. Все пирани? Все, все, что там живое было, все умерло. И я начинаю вот этот суп, блядь, выковыривать этим подсаком, он блям весь вот так. Ну я все снял, короче, весь блок я снимал. И меня, меня вырывает вот такое. Я, блядь, пытаюсь его вытащить. И звонят в дверь менты, блядь. Приходят два мента. Нас, что у вас здесь труп, короче. Соседи вызвали. Я камеру, блядь, достаю. Я говорю, здрасте, типа. Он такой, пишите объяснительно. Я говорю, да вы заходите. Он говорит, нет, мы тут постою. Вонища такая. Он такой, а можно мы дверь закроем, блядь? снаружи, дверь. типа мы будем стоять и дверь закрыл там открыли окна. Короче, я всю ночь, а я приехал, только прилетел, я летел 13 часов из Лос-Анджелеса. Я прилетаю, и я всю ночь, короче, до 5. ой, по-моему, до 6 утра я сливал, заливал воду, сливал, заливал, потому что, ну, прикинь, 600 литров. У меня нет больше ни одной пирания Я поехал на птичку, купил крабов, ну, и записал а, об этом ну, видео. Напишите, либо у меня зайдите, либо у Сереги в комментах. Хочу каких рыбок завести, может, что-нибудь поинтереснее. Ребята, Косенко заставляет пудриться на интервью. Пацаны не поймут, на. говорит, пудрица. А ты как чмо. Короче, пудрится, Косенка хэштег. Расскажи, какие-нибудь не чит-коды по путешествиям. Вот самое-самое крутое то, что ты используешь, а другие не используют. Есть такое? я блогер, мне намного проще путешествовать, чем всем остальным. А как? Ну, за счет почему? Ца, ну, ца например, ну, бывает, что все оплачивают. Очень часто подписчики помогают. Вот это самое, я считаю, крутое. То, то есть, если вы куда-то в путешествии или летите, ищите всегда либо каналы какие-то YouTube там, ну, чтобы человек, допустим, не очень популярен, там у него 10 тысяч подписчиков, там или 50, напишите ему, может быть, вам поможет там чем-то да, какие-то вещи покажет, расскажет. Либо местных, либо форумы какие-то местные, то есть чтобы вас сконнектили именно с местными людьми, потому что ни одно тревел агентство, ни одно агентство путешествий вам не покажет, не расскажет того, что знают местные, а угу. тогда вы совершенно по-другому узнаете Короче, город. то есть первое, да. это нужно обязательно перед тем, как у отелей лететь, узнавать там местных. Да, желательно о, местных, что-то может быть им предложить за это там привести там. Я не знаю, ну то есть как-то их заинтересовать, то есть мне, мне просто проще, я могу там пропиарить человека, да, допустим, он сразу во мне заинтересован, а обычному человеку, вот, я не знаю, как, с ну, мы... может привезти бутылку водки, еще да. что-нибудь. Хм. не знаю, чем я таким пользуюсь. Ну, то есть при перевозке багажа, например, если вы что-то длинное везете, говорить что это клюшки для гольфа, и это всегда практически бесплатно. Реально? Да. То есть если это сноуборд, то ты можешь сказать, что клюшка для гольфа? Да. Вау, wow, это круто. Yeah, а что, почему гольф? именно гольф? Почему гольф Вот такой? во всех авиакомпаниях, для них они бесплатно дают, ну, практически я многими летал, и Air France, и, Aeroflot, и ну, очень многие авиакомпании, у них для гольф везде всегда на халяву проходят. Единственное, не обклеиваете, что это лыжи у вас, то есть, то, если у вас там будет лыжник на то могут просто на чеке сделать проверку, но так они не проверяют, то есть ты просто на них габарит относишь, и там тоже никто не проверяет. Круто. Что должно произойти, чтобы ты перестал снимать блог? Вот тебе не надоело вообще постоянно эту камеру с собой таскать, все время в нее смотреть? Ну да, надоедает, надо, надо, я делаю перерыв, то есть я неделю могу не снимать. Неделю? <связать> да. <связать> я, это, это перерыв. Да. <связать> Слушай, а, скажи вообще, зачем все это? Как ты думаешь? Что? Вот какой смысл от того, что ты, ну, ты, вот, ты ездишь, снимаешь, все какой-то бесписывает. Слушай, ну, во-первых, я делаешь? думаю, что я мотивирую людей. но я не думаю, я в этом уверена. Мне кажется, у меня правильное воспитание. То есть я всегда говорю, что нужно заканчивать высшее образование получать. То есть я считаю, что это правильно, это вам поможет в жизни. Это вам не даст, конечно же, стопроцентного успеха в жизни, да? но это одна из тех вещей, которые нам нужно. она помогает какого-то успеха в жизни добиться но это не гарант, опять же, да, я пропагандирую семейные отношения, то есть у вас должна быть жена, там, дети, у вас должна быть крепкая семья, там, вы должны уважать там родителей, помогать им, вот, я мотивирую, что вы можете зарабатывать деньги, я показал, что я могу зарабатывать на вагонах, хотя мне бизнес абсолютно сейчас не интересен, я бы с удовольствием его продал, но, так как это мои дети, я 7 лет уже занимаюсь, жалко вот, угу. продавать, хотя уже несколько раз предлагали купить. И потом я создал рекламное агентство, оно сейчас достаточно успешное на рынке, хотя конкуренция очень хорошая. Вот. Но так как я блогер, я понимаю, как работать с блогерами, поэтому я понимаю, что хотят рекламодатели. У меня очень много кейсов, и я считаю, что… Я очень эффективно это делаю, вот, и второй я сейчас криптовалютами занимаюсь и очень много буду сейчас снимать на видео, на канал про крипту, потому что это вещь, которая меняет мир, и, то есть, когда-то мы придумали электричество, потом придумали интернет, сейчас придумали блокчейн, и те, кто сейчас в это не верят, напишут, что это пирамида и прочее, прочее, посмотрите это интервью через 5 месяцев, 6 просто увидите, когда начнут применять все эти технологии в жизни, вы просто увидите, как ваша жизнь поменяется. А пока вы просто у вас бесплатно Google и Яндекс, вот сейчас я говорю, они записывают все, что мы говорим. Ты знаешь же об этом? Нет. Yeah. Ты серьезно? Просто сейчас? Да. Если будешь говорить, что так корм для кошек, корм для кошек, корм для кошек, корм для кошек, вся вся еще реклама, которая на Фейсбуке или на Ютубе отобразится, это будет корм для кошек. Просто в улучшенном телефоне? Ну. Конечно, он анализирует все. Откуда, думаешь, ОК Siri или ОК Яндекс? Алиса, подскажи мне, они обрабатывают все время твою информацию. Я, кстати, был вчера в офисе Яндекса, я спросил, я говорю, продаете ли вы эту информацию рекламодателям? Он сказал: нет, мы просто ее обрабатываем. В смысле, вообще любую абсолютную информацию? Терроризм, президент, бомба, бомба да. Конечно, абсолютно любую информацию. Google, одна, ну, то есть, ты можешь это запретить, но тогда неудобно, допустим, такси вызвать Uber. То есть, ты не можешь ну, как-то без геолокации. Ты можешь сейчас зайти и посмотреть, где ты 5 лет назад был в это время и у тебя будет весь твой маршрут расписан. Если кто об этом не знал, ребята, я вас приятно, наверное, удивил, То есть вас всегда слушают и эту информацию продают просто. Жив, вспомни самый счастливый день твоей жизни. Самый счастливый? У меня недавно племянница родилась. Вот мой счастливый день жизни. Буквально неделю назад. Ну, конечно. Я У меня просто нет своих детей, и для меня чужих... Очень хочу, да. И для меня чужие дети как-то, ну, я не так их воспринимаю. А когда сестра родила, я просто взял вот этот комок в руки. Я не знаю, можно про детей, комок говорить. Ты просто берешь и ты понимаешь, насколько это ангельское существо. То есть, вообще, ну, это большое счастье. И Я хочу тоже, чтобы у меня такое было. Поэтому я считаю, когда у меня родится, это у меня еще будет самый счастливый день в моей жизни. Ну и расскажи вообще, как ты думаешь, вот за сколько тебе 3-4 года, за 3-4 года ты понял, вот что самое главное в жизни. О! Слушай, ну я сейчас на самом деле не свои слова скажу, я сейчас сл скажу слова одного очень интересного персонажа, вот, ну который он помимо того, что он очень интересный, он еще очень богатый и прожил побольше меня в два раза примерно. Вот, он сказал, что все люди это один человек, просто мы под разными именами как бы и когда ты помогаешь кому-то, ты помогаешь самому себе, вот я считаю, что а, вот Таких вещей нужно всему миру придерживаться, то есть ни в коем случае не, не сраться, то есть если ты срешь, ты просто срешь самому себе, вот ты что-то плохое делаешь, я часто делаю людям плохое тоже, то есть я не супер какой-то там идеальный человек, вот, и я каждый раз это вспоминаю и стараюсь себя пересмотреть, думаю, так, слушай, ну нет, это неправильно, так нельзя.